Не рассказать ли мне сейчас для вас историю одной моей подруги? Я постараюсь, чтобы рассказ был интересным, не занудно. Ну что ж, э -э пожалуй, я начну. Вы кофе пьете? Кушать, -то? кушать тоже можно. От вас внимание чуть-чуть. Ну, в общем, начинаю осторожно. Она мечтала жить в любви, как вы. Хотела счастья и уюта, про одиночество забыть, найти влиятельного мужа, в богатстве быть, рожать детей и воспитать в своей манере. уверенно вперед смотреть, в удачу, наконец, поверить. Вот так в мечтах прошли года. Она ждала и выбирала диетой стройность берегла, а неугодных отвергала. Вот тридцать уж, а принца нет. Чтобы богат, красив и статен такого, кому смотрят вслед, в чьих трепетах смогла побьять их. И что же делать? Близок срок, когда поверить трудно в чудо. А счастье что-то не идет. Забыла про нее, как будто. Подруги замужем давно, кто по любви, Кто за богатство. Ей же опять грустить одной, С надеждой тихо расставаться. А ведь любили, и не раз ее. Лишь выбор сделать было нужно, А там как знать. Вдруг обретешь отчасти луч недостающий, Но все ж разборчиво было. Как минимум ей дай барона. И купидонова стрела, поломанная, летела в урну снова. Прошло пять лет. Опять весна. Стал смех ее не так уж весел. Ей говорю, давно пора избавиться от глупой спеси. Пора забыть былой настрой, на жизнь смотреть сугубо трезво, Иначе быть всю жизнь одной, не несостоявшейся принцессой. И вроде спеси было нет, уж даже на купца согласна. Да только женихов-то след, давно простыл, других соблазнах. Вот день рождения, сорок лет. А в женихах и нищих нету. Хотя один бедный поэт Поет я любви сонета. Но он не то. Совсем не то. Не для семьи он ветрен больно. И где же счастье-то ее? Какой застрелок подворотный Ну что, решилась она, Пусть королем ребенок будет. Коль мужа принца не нашла, Лучше одной. Зачем ей лузер? Решила, В планы занесла, Но Тут помеха стал друг возраст. Не молодела ведь она все эти годы, Вот загвоздка. Теперь хоть спеси вовсе нет, И лишь в постель партнер ей нужен, но в сорок идти в декрет. Опять сомнение их подружка. Сейчас она уже не та. Морщины есть. И волосы седые тоже. Индрама-то совсем уж непроста. Ну кто? Ну кто же ей поможет? Чему, девчонки, мой рассказ? К тому чтобы были расторопней, что ли вам молодым кому за 25 любовь важнее своя семья тем более не застревайте в мелочах карьера деньги статус это дело наживное любимому же верой дайте шанс уверенность и мужество своей любовью